Смотрите, я еще одну такую вещь понял. Все продуктивные люди, а я думаю, что большинство из тех, кто пришел сегодня сюда, именно такие, потому что продуктивные люди обучаются, продуктивные люди э, ищут решения. Вы, вы уже видите проблему однозначно. Раз вы пришли на обучение, вы видите проблему. Вы с ней столкнулись. Просто так бы вы не прошли, потому что есть более интересное время времяпрепровождение, чем просто смотреть каких-то ребят, там, Антона, Дарью, э, в трансляции. Я думаю, что есть более интересное занятие. У вас это болит, у вас есть какая-то проблема. Ну, продуктивные люди, где бы они ни работали, чем бы они ни занимались, неважно, сидит он на кассе, в жизни сложилось так, что он сел на кассу в магнит, или он сегодня риэлтор, или он сегодня делал что-то еще, они работают на полную катушку. Ну, они работают, насколько они могут. Но при этом отдача может быть разная, в зависимости от того, какую они систему используют, и, во-первых, где они работают, и, слава богу, в риэлторство это та, та деятельность, которая позволяет Довольно эффективно работать, не каждый бизнес это позволяет сделать, не каждая сфера деятельности позволяет так эффективно зарабатывать деньги, как риэлторство. Я думаю, вы это все уже понимаете, именно поэтому вы все наверное, в этой сфере сегодня, да? как и я, собственно. И не все системы внутри позволяют это сделать. То есть мы видим очень печальную статистику, я не знаю, если Дарья покажет или нет, но мы видим очень печальную статистику, где риэлторы в среднем по России делают там 0-1 сделку в месяц. Внутри отдела продаж есть звезда, которая делает там те же самые 5-6 сделок, но большинство сотрудников в отделе делают 0, 1, 2, в лучшем случае 3 сделки. И так это подавляющее большинство всех команд. И это очень больно. И ну, это очень больно, потому что мы знаем, что существует другая, другой подход с совершенно другими показателями, где люди не убиваются ради того, чтобы сделать 5 сделок, ну, не ложатся головой там на землю в конец года и думать, боже, за что мне все это, они не нужны такие деньги, лишь бы дайте мне минутку отдыха, да, я хочу отдохнуть. Вот, мы за эффективность. И давайте теперь ближе к системе, да, про которую я говорю. Я с вами поделюсь, то, что делаем мы в отношении привлечения клиентов. Sorry, привлечения покупателей, чтобы было понятней. Что мы используем, что используют все наши студенты, те, кто у нас учится, те, кто у нас упустился. И самое интересное, что во времена кризиса, да, во времена... Когда сейчас, даже сейчас, вот сейчас уже пошли какие-то послабления, не то что послабления, уже сейчас очень отлично все стало, на гораздо проще. Но во времена, когда была ситуация с полной самоизоляцией, не работая МФЦ, эта система позволяла все так же эффективно находить клиентов и продавать им недвижимость. Через институтные сделки, через там, ну, разные способы. Давайте это Дарья вам расскажет, да, как это все было. То есть, даже система настолько стабильная и устойчивая, что даже в момент, когда вся страна просто легла, когда все ныли, что нечего делать, когда все искали причины, почему я сейчас буду лежать на диване и ничего не делать, все не видели только эту причину и не видели возможности заработать, наши выпускники, наши студенты делали сделки. И некоторые из них делали сделок больше, чем они делали до этого, когда была нормальная ситуация, когда они свободно передвигались по, по городу.